Что ли? Нет, я им говорю, что я с Москвы. Они сами начинают все. Все, что хотят, все, что думают. Я слушаю. Что думает о президенте нашем. Вот. Ну а ты, ты сам-то что думаешь? Насчет чего? Насчет чего? Ну, насчет президента. Насчет президента. Все нормально думаю. Президент хороший, был бы плохим давно, бы уже... так считаешь? А вы не считаете так? Я нет. А аргументируйте. Я, я вообще тебе задал вопрос, ты на меня вот перекидываешь. Ну, что аргументировать? Ну да, я аргументирую. Чё? Хочешь аргументов, что ли, какие? Ну, да. Или что? Ты за кого? За? Да? Ты за Путинец, что ли? Я за Путина. А... Ну тогда, я думаю, что больше не о чем разговаривать. Почему? Ну потому. Потому что я против. Вы с какого города? С электростали. понятно вас чем-то а что понятно? вас чем-то обязаны он... вы обижены на него или что По жизни. Я... я думаю что объяснять здесь глупо и тупо понимаешь если человек который а потому что человек который уже за Путина и даже не сомневается в своих как бы намерениях, то разговаривать не о чем. Ну, вы же даже свое мнение не сказали, почему вы против Путина не даете знать. Может, я с вами соглашусь, может, не соглашусь. Может, ну вот видите, может, у, вас, у вас уже может, у вас знаете судьба такая может никто не виноват вокруг. может вы сами виноваты во всем ну да? давайте я вам задам вопрос Давай. вот э, давайте путин вам что-нибудь сделал от того что вам стало хорошо ну хотя бы хотя бы какие-то плюсы назовите мне хотя бы какие-то плюсы путина Плюс? -а -а. Страна начал жить хотя бы где-то давайте ну... Что? хорошо давайте сейчас вы, вы продолжать не будете да. вот давайте разберемся с этим страна жить стало хорошо ну, да. в каком смысле в каком смысле аргументируйте тогда аргументировать ну да все есть работа все работают хорошо работает хорошо зарабатывают военные, ну, военные вооружения в хорошем состоянии вы, вы так вы так правда думаете что я знаю, что ну давайте я вас хочу услышать ну, скажите вы почему вы против я все говорю да я говорю ну вот потому что за двадцать лет ничего не изменилось а страна э, превратилась в полное говно и по вас это устраивает? А где Параша, вот, допустим? У вас электростали Параша? И в электростали тоже. Ну, в чем ваше, вот, именно вам что? Что вам в вот, Парашу превратилось? Что... Нет, братан, братан, ты не блогер, и на интервью ты никак не катишь. Вот, я тебе скажу, что точно, что очень сложно разговаривать потому что ты вот, вот в своем мерке ты, наверное, много телевизор смотришь я вас, хочу вас услышать вы же не говорите вы только от... мне задаете вопрос а, ну, так, я вам ответил на ваш вопрос что, что вы ответили я не понял даже что вы ответили. что парашей стал весь мир вся россия парашей стал вы так сказали да ну вся Россия пара да? Понятно. Может вы параша а не Россия? Как думаете? Вы... Вся, параша, не, у вас... я Может, так вся параша у вас вот здесь, потому что вы неудачник? Это... Да нет, почему? почему? Почему вы так считали что я неудачник? Ну, я не занимаюсь ты... своим делом, я Я делаю свое дело, свое дело. Я за я работаю сам на себя, И Ну это вполне ну, устраивает. Вам не похоже, что вы сам на себя работаете? Если вы сам на себя работаете, вам Россия что-то дало, наверное, чтобы работать, не не разрешение нет. работать хотя бы разрешение дало? Или не так? Да, не, брат, да нет, не так. Я в России не спрашивал, работать мне или нет. А. Ну ладно, ладно. Россия не... мне, мне... какашку не упор Все, понял, понял. Вам пофигу на Россию, конечно. Ладно, ладно. Все нас что... Вообще нахранят. Посмотрим. Посмотрим, что люди скажут. Посмотрят на вас. Ну, ваше мнение посмотрят. И что скажут они. Да, ради бога. Пусть смотрят. Давайте Да,